Память — штука сложная. Мы запоминаем то, что хотим запомнить. Забываем то, что нам нужно забыть. И как прикажете рассказывать о том, что было на самом деле? Ведь в этой истории абсолютно все. Правда? Мы основали «Касабланка Рекордс». Артисты работали с нами, да, а не на нас. Подойдут. Они были как семья. Кис, братья Айзли, Донна Саммер, Билл Уизовс, Парламент, Глайди Снайд. Ты правда потратил все три миллиона долларов, которые Ворнер дали тебе авансом? Вообще-то я потратил 4. Обычный день в этом офисе. Люди в восторге, когда видят, почему же пластинки не продаются. Дома нигде не продается? Я верил в дом и знал, кем она может стать. Тебе предстоит схватка с самим Берри Горди. Так, вероятно, это последний шанс кособланке. Взлетаем вперед! Абсолютно все в этой истории. Чистая правда.